md 519 но немного поговорим конечно опять облив второй урок рисунков и мы будем на этот раз рисовать альфа вот этот рисунку такой себе рисунок его я придумал самостоятельно отталкиваясь на слове альфа и бета но ну, а потом будем почти точно похожи на новом опять листе сейчас я готовлю листик полностью мне чистил лист опять основа есть на вот этом примере как и в прошлом уроке уже говорил подлаживаем вставляем галиваем прозрачным ну раз, что видно, но я буду рассылать именно вот тут. Или, или посередине, где-то вот тут. Мы приступаем, берем опять мою любимую руку. Берем нашу альфа. Ставим рядом и начинаем вот рисовать. Мы опускаем плюс. я записываю на я записываю на нетбук дел э, инсперо Mini 1020 модель э, windows 7 64 64 бита и плюс у меня есть официальная лицензионная версия photoshop c6 на да, c6 extender и и и и и и плюс память. Также я могу еще буду учиться на оператор компьютерного набора. Это буду мастера по установке Windows. Буду покупать лицензионную версию Windows за 80 долларов. Поехали. итак я как Иван Хаю, Хай И одеваю очки. Ивангай это не делал. Пока. Смотрим. Итак, поехали. Как мы основываемся на вот этом рисунке, вы видите. Так. Ага. Снова сним. Сунки мы начинаем нашу. Так, вот так, да. Так, как вы видите, наш... Наш... Да. Я готов. Эй, гай. Я тебя не копирую. У меня эта ш ⁇ была еще раньше. Если не веришь, посмотри предыдущее видео. А я тебе делал вот основы снова. Ну, немного. Хуже. Хорошо. Времени у нас мало. Могу как бы и три часа рисовать. Есть один фон, который есть. На канале его нету. Но скоро я его выложу сюда рядом. Может я его сфотографирую и скину, просто распечатаю и вам покажу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, также повторяю, что все, все мои рисунки, ну которые я рисовал, там меч альфа бету, альфа, надпись альфа будет э, ВКонтакте, в альбоме. Это фотошоп. Или просто мы рисуем... Ага. Блин, надо опять рисуть. Пишу, пишу, пишу, и даже не получится. никак. выживая, что и и одному парню должен был делать этот... из Майнкрафта, но он меня падла кинул, кинул, да, и вот всем объяснил, я делал хорошо, делал качественно баннеры, но есть одно, он меня кинул, он, он себе наработал на 50 рублей, должен был он, а потом ты фиолого делаешь, э, то есть все, лесень. Так далее. Я заказал анимерную шапку у человека. Сделал мне за 467 рублей. Я говорю, такой мультфильм. И тебе за 50, пленал. А ты, блин, потратил больше. Копытным я, я знаю, я работаю э, в пиар отделе и там вообще баннер для ютуба там еще что то там визитки 2000 рублей на минуточку 2000 рублей если он хочет идеальную, красивую, шикарную не за один день потому что за один день он шикарный не получится а долго пусть платит 2000 рублей без проблем мы шикарную сделаем всем пока всем бай бай бай bye Vonguards. Привет. С вами снова MD519. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. И это не делал, а я ездил. япочках. Скоро появится песня Н наш. Ну я как бы не автор, не исполнитель. У меня будет на руке здесь 5.rsha. И тут тоже я, наверное, для эльф... эльф... эльф... эльф... эльф... эльф... эльф... эльф... сделал. про что себе. То какую посылают. А свечение у меня от солнца. Могу показать. So to the Подписывайся на канал, ставь палец вверх, лайки, никаких дизлайков.